Yeah. У нас очень много инновационных решений. Вот одно из них, которое себя да, хорошо показало, это крупноблочное строительство. Максимально укрупняем блоки, собираем их здесь в цехе армометаллоблоков и потом привозим на площадку и только устанавливаем. Вот. Это ну, прямо наверное, процентов на 20 увеличило скорость возведения крупных объектов. Первые ключевые события это сдача фундамента турбоагрегата Будет у нас практически в январе, в начале февраля И дальше вот знаковое событие, по которому, наверное, любой атомщик понимает на какой стадии находится сооружение Это монтаж корпуса реактора В мае Практически, наверное, вся страна чувствует этот пульс стройки, потому что постоянно заключаются договора. Где-то даже производство налаживаем для того, чтобы обеспечить нас именно российским оборудованием, российским изготовителем. Ну, мы специально цифры не высчитываем, но приблизительно так 80 на 20. То есть 80% даже может быть немного больше это наше оборудование, 20% это импортное.